Привет, друзья! Сегодня у нас своеобразная треугольная встреча онлайн с Павлом Гущиным, команда КВН G-Drive. Прошу любить и жаловать аплодисменты. Паша, привет! Профессор, вы что, уже с утра выпили? Понимаете, получилась такая глупая ситуация, просто с утра встал и выпил. Здрасьте, здрасьте, Ты у нас здрасьте, на связи здрасьте, здрасьте. откуда? Привет, Расскажи. Привет. Из Москвы. Хотела бы просто рассказать... Многие уже посмотрели у меня на канале и в Инстаграм. У нас действительно получилась отличная музыкалка. Паш, у тебя как началось с ГВН? -а? Я вообще ж не из Москвы, я из Смоленской области, из города Вязьма. Есть такой город воинской славы у нас. И там есть такой... Университет технологии управления, в который я пошел, закончив школу. В общем-то, все очень просто. И на базе-то университета образовалась команда КВН «Ананас» в свое время. Вот. И мы там поиграли в институте сначала в КВН. А потом всего-то через 10 лет отыграли в высшей лигу. То есть, я где-то лет 10 играл в КВН там. Отыграл в высшей лиге, и после этого уже, грубо говоря, поработал уже потом, просто в юморе и во всем остальном. И потом уже попал еще в одну команду замечательную G-Drive, в которую меня пригласили. Пригласили так же, как и Сережу, только чуть-чуть раньше, там года на три, наверное. Ага. Вот и все, так я и оказался. Павел играл в музыкалке профессора Преображенского. Да, да. Вот. И, собственно, я играл его эксперимент номер два. Первый эксперимент это Ваня. рублей, 2 копеечки. А вот, второй эксперимент это я. Как баллачник, музыкант для Вани, певца. Вот. Это твой коллега Подшипников. И зачем он тут? Ну теперь вы Шарика подшипниковый дуэт. <связь> <связь> <Вот>. <связь> <связь> давай немножко, <связь> Паш, давай немножко расскажем о подготовке к игре, как вот происход... проходила именно наша подготовка к последней игре, к 8 сентября. Самые обычно... Грустные моменты в том, что ты очень много репетируешь, очень много интересных, хороших шуток написано авторами. И ты уже все эти шутки репетируешь, все это очень смешно весело. А потом на игре остается очень маленький-маленький такой остаток от всего того, что было до этого. То есть, то есть показали только то, что нам оставили. вот Только вот это жаль, то есть, и все. А, а так не обидно, наоборот, что... хорошо, мы долго готовились, потом выступили. Ну да. А не обидно, что в ну... итоге еще и на ТВ вырезали. Это всегда обидно, но это неизбежно. Это же вот телевизионный КВН. Понимаешь, то есть, ну, я тебе просто сейчас плохой пример скажу, но, как пример, мы же ну, начинаем сидеть, думать, почему, да как, да что, да вырезали. Есть же очень много других, не только ну, юмористическая цензура, есть же очень много других еще факторов, почему именно в этот момент нельзя что-то показать по ТВ. То есть, допустим, шутка про самолет какой-то команды, допустим, в каком-то году была, и пока сняли эту игру. Шутка-то прошла, все хорошо, была смешная, а пока сняли и до момента пока показали, само... какой-то самолет где-то упал. Mm. Понимаешь? вот, ну И все, и как ты ее покажешь по ТВ? Ну, да. Как смеяться можно тем, когда вот сейчас какое-то происходит вот, ну, в информационном да поле понятно. события, что что-то случилось, и все. И ее вырезают. А шутка-то смешная, все в порядке, никто ничего не против, ничего. Но просто так получилось, что ее пришлось mm. вырезать. Так что... А у нас, ты не поборешься, тогда? ничего не сделаешь, это первый канал. Что у нас? А у нас произошло? ты про что? Ты про, про, про вот это вот, то, что... Ну да. Что произошло в домашке, смешное с футболистом. Да я тебе могу свое мнение сказать. Если бы мы это в июле показывали, после того, как наша сборная сыграла только, с, ну вот, отыграла в чемпионате там Европы, mm -hmm. да, мне кажется, вопросов бы не было. Показали бы все нормально, потому что был такой очень негативный настрой у всех на нашу сборную. Ну, очень... Ну, плохо было сыграно. Ну, плохо было вообще весь чемпионат Европы очень-очень был плохой. Практически все матчи. Прям, ну, ну, очень очень э, было много негатива в эту сторону, и поэтому это все бы можно было и показать. А сейчас, допустим, сменили тренера. Команды сыграли три игры и довольно-таки неплохо, ну, грубо говоря, сейчас же все увидели: с Хорватами в ничью, с Мальтой, с Кипром выиграли. Понимаешь? И вроде идет какой-то опять подъем настроения и веры. В нашу сборную, которая у нас всегда обычно есть, ну я так думаю. А тут мы просто ни с того ни с опять показываем их деревом, понимаешь? Ну, это было тогда, а, а сейчас вдруг будет, сейчас вдруг заиграет, друг карпин что-то сделает, друг. Мы все на это надеемся. Мы все потом, конечно, жалеем, что мы надеялись. И у нас всегда все это сбрасывается. Но мы же такие люди, мы же русские, мы всегда верим в русский футбол, ну, в... Ну, да. потому что это, видимо, наше Лучше. призвание. Призвание ну, а может футбола не выигрывать, а просто верить в него. Может быть, тогда расскажем, в чем была соль шутки-то про футболиста. Давай. Я расскажу, но дело в том, что сейчас все, во-первых, все могут уже посмотреть это. На Ютубе вышли не вошедшие. На Ютубе уже есть не вошедшая в игру. Там все это есть посмотреть. Футболист сборной России. Просто из дерева. Просто из дерева. Вот, Пускай посмотрит, что там все есть. Прям все есть. Все, значит, отправляйтесь, смотрите и, и потом расскажите, да, комментируйте, да, как вам это да. такое, такая шутка про футболиста. Да, На да. мой взгляд, шутка просто. Это да. была лучшая шутка, лучшая шутка в домашке была. Да? Причем она рефреном к сначала. Нужно было да, обидно, обидно, конечно. Да, да. Пусть посмотрят, Пусть посмотрят. Нам... Да, Паша мне не напомнил, а, что в чем нам общее, так сказать, обидно. Обидно, что плохо подзвучили балалайку. Значит, в зале звучало хорошо, а, да. а телевизионщики почему-то, в звук с Балайки взяли такое ощущение, что как будто ее записывали из микрофона, из зала. Вот Паша не даст соврать, что вот такое ощущение, как будто... Не знаю, что там было. Фон -фонограмма. Такое ощущение, что это была фонограмма. А ну, да. При всем при том, что все мы знаем, и все мы не раз удивлялись на репетициях, как красиво и классно играет Сережа на балалайке. И вот это вот еще одно из жалкого того, что нельзя Иногда. было... Не получилось, наверное, это передать. Не знаю, как зрителям, но телезрителям точно. Телезрителям точно мы это не смогли передать, потому что в этом был кайф и соль Сережного появления в этой домашке. Ну, ну что да, сделаешь? Обидно. Производство, творческое производство, ничего не поделаешь, Серега, да. Да, да, то, да, что... да, да, согласен. буду надеяться потому что надеяться, я точно проявишь. знаю что звук в зале был хороший потому что у меня случайно так совпало вот. бывший коллега был как раз из Ставрополя в зале он даже записал кусочек на телефон аккуратно так, незаметно Вот. и -э -э балалайку было слышно но вот почему-то на, -на телевидении вот такая вот произошла непонятная ситуация скажем так вот. Вот. ну все знаете, Сережа играл Живую, да, я честно в скажу, я вживую играл, никакого, ничего не записывали. Ни на какой на, на накладке не было звука да, вообще, нигде, на самом ни, в одном деле... его, ни в одном его прынке. Да, Паш, давай тоже расскажем, что вот этот номер, где там у нас через меня перелетают двое трюкачей... Много кто людей смотрит выступление команды G-Drive. И ну, там есть, конечно, какие-то негативные вещи, которые люди, они как, ну где юмор, почему, да что нам эти пляски, да все остальное. Хочется немножко, тут тоже открыть немножко дверь. Чтобы вот такие пляски сделать, бывает ребятам приходится ну, 2-3 дня с 7 утра до 11 вечера поскакать весь да, день. Да. Это очень Тяжелая непросто, работа. учитывая, какой бы ни был подготовленный профессиональный э, танцор как бы что он ни делал какой бы он выносливый не был какой бы какое физического состояния тоже это очень трудно то есть даже я, грубо говоря, человек, который там э, сдаю текст, э, Сережа, который играет на Балаке, даже мы могли уйти куда-то поесть, поспать и все остальное. Нет, они, а ребята все э, готовили, делали эти танцы. И поэтому, ну, мне смотреть на это очень приятно и прилично. Это очень круто. И вот в одном из таких вот, да, напряженных дней, которые весь день ребята, да, там ставят, репетируют танцы, вот эти вот, они сделали, да, вот эти прыжки над э, Серегой. Ну, не всегда даже эти прыжки заканчивались, скажем так, очень круто и классно и ловко. Бывало, что-то ребята себе разбивали, и падали как-то, и все остальное. Но, тем не менее, все равно выходят на сцену и делают... И это круто, я считаю круто. Потому что я-то а, знаю весь инсайт. А, Лёва, он теперь тоже знает. Это действительно очень круто. Вот. Мне самому это очень понравилось, потому что я впервые участвовал в подобном проекте, не говоря, что я впервые в КВН, вообще, да. А надо сказать, что в итоге на сцене я был в перемотанных коленках. Я вот так вот перемотал коленки себе, замотал туда, вот такой толщины сложил ткань. Потому что на репетициях я ворвался и разбил себе колени, соответственно, там, об, об, об ковер, да, и ходил, и уже не мог ничего делать, потому что как только я касался коленями пола, все, это была адская боль, пришлось сделать такие импровизированные наколенники. То есть, тоже там, при, приходится иногда через какие-то травмы проходить, но это я знаю, потому что, в основном, это, конечно, у танцоров случается. Вот, но тут. Но даже... вот теперь ты будешь понимать, что обидно, когда тебе говорят. Это тебе не в КВ, не а на сцене да, скать. Да, да, точно. Знаешь, когда там кто-то говорит там. Ну, а на самом деле, ребята, физически очень сильно развитые, конечно. Это я почувствовал, когда они меня поднимали в конце. Да, вот там, этот момент. Типа перед финальными словами, да. Видно? Я сижу. У меня тоже проблемы с коленями. то есть, ну... И мне в турну вставать, и вот ребятки меня подхватывают. Они же и ниже меня, они же как бы и уже меня, и меньше меня, но там буквально три человека меня так подхватили, что я аж подлетел. Пашу аж чуть не перевернуло, вот, он, вот так вот взлетел над сценой. Паш, как ты думаешь, какая у нас теперь ситуация может быть, какие могут быть результаты? Смотри, могут быть три варианта развития событий. Один вариант, что вообще прекращается существование команды и все, и ну, просто разбегаемся. Но зато мы очень рады, как мы познакомились, вот видишь, мы бы тебя б не узнали бы. Второй вариант, это такой, ну, вероятный, вот, что поедем, в этом году перестанем уже играть, поедем в Сочи и в следующем году, там, в январе или когда там, в марте, как то это было в этом году, и опять заявимся на сезон и будем играть опять сезон, там уже Начал. как получится, сколько там продержимся, сколько этих. Ну и самый маловероятный вариант, но который тоже, наверное, может быть, вот. Но это так только, это на бумажке написано, что может быть сейчас будет кубок мэра и тем командам, которые не прошли, есть возможность, ну финал, <соцентричный> есть возможность выступить на кубке мэра, выиграть его и пройти в финал уже типа. Кубка после мэра. Кубка мэра. Ух ты! Вот, да. Ну, это такое было раньше. Может быть, в этом году вообще сделают Кубок мэра, понимаешь, там какие-то будут старые чемпионы команды просто выступят и все, и вообще никаких не будет доборов, и даже не будут никого звать туда. Так это доборы. Не не знает, пока... в виду, да? Доборы, так называемые. Ну вот, прошло три игры сейчас. Обычно после трех игр нужно было, должны были сказать, кого доберут. Mm. Пока прошло три команды. Там имени меня, неудержимый Джо, там и третье, не помню кто. Вот. Но про доборы ничего не сказали. Значит, видимо, это будут решать потом, может быть, даже на Кубке Мэра. Ага. В ноябре. В ноябре. Да. Но а. это все ничего не понятно. Будет ли Кубок Мэра, будут ли туда звать команды, будут ли делать так, что кто-то из них может попасть в финал. Никто ничего не знает. Ну, чё, чем черт не шутит, как говорится, все может быть. Ну, да. Вот. Так что, вот такие развития. Потому... Это я так думаю. Ну, есть, да. Может быть есть еще какой-то четвертый вариант, но я об этом не знаю и никто не знает. За себя скажу, что мне очень понравилось. Дело даже не в том, что вот игра КВН, да, а вот именно сама угу. среда, где мы вот были, находились две недели с ребятами. Это общение, это постоянные тренировки, репетиции, все время такой... Живого, да? Да, очень да такого. Да. Живого, насыщенного. Ну, это, это, круто, это круто. Это очень, да, запоминающийся. Я бы хотел, конечно, чтобы куда-то Почему нет? Все круто. Главное, <связано> видишь, главное теперь понять, почему продолжается, не продолжается. Да. А, как говорится, знаешь, ну, на самом деле шутка такая. Главное в КВН, то что после КВН. Вот. Ты же помнишь, да? <связано> <связано> Я про банкет. Но <связано> <связано> а, вообще, то есть, и по большому счету действительно... Ты сначала думаешь, как тяжело, потом отыгрываешь игру и уже вспоминаешь, вот как ты сейчас вспоминал э, все всю подготовку, блин, какой какое, а, какое все-таки, да, оно на душе напряжен, приятно, да. да, очень приятно на душе. Вот. Вспоминаешь, всегда было очень круто, новый э, опыт, еще единственной команде, да, ты тоже заметил, сделали вот эти ну. фейерверки в конце. <звук> Помнишь, <звук> да, где, где Масляков что просто... испугался? Да, да. Кстати. Но это просто, ну как, единственной команде, Это ж не кто-то там сделал. Это наша команда, как сказать, пригласила людей, которые поставили и которые сделали эту штуку. То есть это все входит в выступление. А я думал, я вообще об этом не знал. Вот видите, хоть ты мне рассказал. Нет, нет, нет. А я думал, что это там в зале сделали такую. Никаких. Ну вот зачем ты мне рассказал? Я думал, я-то думал, что ничего себе мы такие. Нет, нет, вер вернись на землю, Серёжа, Хорошо, нет, нам все, ничего нам миг не сделает, ты что, просто так вот отдельно, ну как уже. это, кому-то не сделано, нам сделал, видишь, нет, ну то есть это может по идее сделать любой, так же сделать, так же прицепить и так же, ну, забабахать, ну, да. для но, пущего, ну, кстати, эффект, да, спорим, по поводу да. после игры, да. после игры, а, именно к нашей команде, да, потом, когда все уже на сцене фотографируются там, все подряд там, знакомятся, обнимаются, А вот, именно к нашей команде подошла Михеева, Алла Михеева, это из Урганта, которая девушка, да? Да. Ребята, нужно можно с вами тикток записать? То есть, она там, что-то они придумали быстро, потому что там ребята все в одинаковых красивых вот этих пиджаках с оранжевыми полуверами, да, или как там называется. Вот, и там что-то они... Слушай, ну... Она сказала, вы лучшие просто. Видишь, как я объясню сейчас Ала Михееву, то есть, одно дело, когда люди сидят в жюри оценивают юмор, там свои предпочтения не свои, они как бы ну, не могут выказывать, потому что тут нужно оценить сейчас общее настроение зала, услышать, наверное, и показать оценки там одни. А уже предпочтения просто она выражает свои, когда подбежала просто, что вот, ну, нравится и такая динамика, такая вот, ну может, ребята красивые там все, красиво танцуют, красиво одетые, угу. выглядит весело, представительно. И поэтому вот этому может понравилось, она записала ТикТок, просто вот ей вот эта зажигательность вот понравился человеку. ну и очень приятно, ну, заметь, очень приятно, что просто вот такие да, заметь, такие пер... эмоции выразил человек чисто, не как себя. жюри, не как какая-то там она звезда да. или это, а как просто человек, человеческие эмоции, это очень круто, мне прям да, да, это очень приятно. Так и помнишь первый приятно. член жюри, как я вот забыл как его фамилия, он тоже Мурогов, Мурогов, о, о, Мурог, да, он, он же тоже отметил, говорит, ребята, вопросы, ну, то есть музыкалка в каноне, сколько мы ну, раз ее да, видишь... Вспомни, да, да? Он правильно и сказал, что говорит, жалко, что, говорит, только ну, что ни один номер в, да, в игре, говорит, и типа все остальные не сделаны, и все. То есть, ну да, ну правда. Ну, слушай, нам в плюс, то, что учитывая два, два конкурса, то, что были просажены, и по идее, как обычно, команда уже вешает нос, и последний конкурс показывает очень плохо. И вообще просто, ну. Вылетает, как говорится, полностью отлетевшим, ну, так как полностью ну, да. растоптанными, знаешь, как бы команда. А да. Тут получилось так, что мы что-то прям мы расслабились, но кайфанули, видимо, от, от этого нормально. Да нет, там уже было просто ютюр. так. Все, у нас же все готово. А что, а, а, мы ничего и не понимали. Получилось, мы... да. Да. Нет, ничего не интересно, да. Ну, получилось не, так, не, не что занимают. знаешь, как бы что те, кто уже махнул рукой и подумал, на Red g это вообще фу, я имею в виду на игре в зале. Сказали: А, вот, интересно, прикольно. А ну, нет, что-то ребята могут там что-то сделали, все и это вот это тоже приятно, да, приятное да. от, от игры. Вот, так что да, домашку можно показывать. Домашку да отдельным. Если нужно. туда еще, туда еще футболиста вернуть был бы вообще классно, конечно. Что будет. А вообще хочу сказать, э -э ну тем тем замечательным э, зрителям, которые сейчас смотрят наше такое, как ты говоришь, треугольное интервью. Вообще самые лучшие эмоции, без, всяких, э, без, всяких, без всякой редактуры, без всяких какой-то цензуры и всего остального, все проходит именно в зале. То есть, если хотите действительно получить кавена там прям максимально, нужно идти в зал, садиться хоть куда, хотя бы, то есть на самый дальний ряд, неважно, садиться и смотреть вживую много теряется, 50% уходит э, всей магии, и волшебства и э, энергии уходит э, через телевизор. Ну, как и у нас, собственно, у музыкантов на концертах то же самое все. Ну, ну да, оно да, да, да живое, всё, Так оно, что оно ходите, то, смотрите. Что хотя бы разок, хотя бы разок, сходите в живую на КВН, посмотрите. Это совсем другое дело. Ну что, Паш, может быть все тогда. Пускай наши зрители пишут комментарии, если будут какие-то вопросы. Мы еще раз увидимся, встретимся да, да, что-то. Да, мы еще раз вот. увидимся, чего? Да. Вы... Поэтому. Мы... <свят> That... Не, не, не, вот. слышишь? А сыграй, а сыграй, а сыграй э, любимую песню. Э, нет, любимую песню любимого моего доктора. А от твоего доктора? <свят> нет, нет, нет, нет. Да. Да. <свят> вот это было вообще круто. Да, это было. Понял ли, понял ли зритель, понял ли зритель, что ты играл это вживую? Вот это вопрос, блин. А так было бы круто, чтобы, да нет, чтобы ну, все понял. поняли, знали, что Сережа лобал вживую. Не, ну с другой стороны, а живут, зачем тогда он на мне ремень? Ну, то есть я, я, честно говоря, не думаю, что там кто-то подумал, что это не вживую. Может быть, первые несколько мгновений. Но ну, извини меня, когда, когда, мы играли частушки, Ну, скорее всего, я уже вживую. Да, ну. Понимаешь, то есть, ну просто так. Ну пересмотрю еще раз, посмотрю, как это было на телеке. Ну, я все-таки стараюсь быть лучшего мнения о зрителе. Да, нет, я ж не а. А. о зрителях то, что они что-то. Как до них, как, как им показали это через телевизор? А, ну, это Владимир, да, это согласен. Но очень плохо это записано, тоже, да. плохо балаечку сняли. Ну как-то так слышно о ее, а прислушивается. Ну, вот. А вот знаешь, Паш, в я тебе вот, уже в конце возможно, в конце тебе еще расскажу забавный факт. Ровно пять mm -hmm. лет назад я у меня на YouTube появился видеоурок по яблочку, да? Yeah. <laughs> и с этого как бы у меня YouTube начал расти. А и так совпало, что первое моё выступление с командой КВН Drive получилось с, на тему как раз таки собачьего сердца. То есть откуда, собственно, яблочко no, и стало это... популярно? Это как-то совпадение? Не думаю. Я, да. думал, ты сейчас, я думал, ты сейчас достанешь стакан с вином и просто закончишь тост. Да-да. Ну, просто неплохой Не подготовывался. Так, выпьем за то, друзья. Чтобы у нас... Да-да, за то, чтобы... Нет, Это за то, то не чтобы прек... ты не раз в 5 лет выступал да, в балалайке. Раз в 5 лет, и чтобы наши встречи не прекращались. Спасибо, да, да. Паш, тебе за, да. за встречу. Вот, дорогие друзья, ставьте лайки, балалайки, подписывайтесь, пишите свои ты... вопросы, если есть вопросы, Паши, да, или ко мне. Вот. У -у -у. Но если вам понравился такой формат, то я хочу обратной связи. Пишите обязательно, что, где, как, вот, что, где, когда. Вот. Ну, а на сегодня пока все. До скорых встреч. Все, Серега, спасибо. Пока. Спасибо, спасибо, Серега. Давай до скорой встречи. Встреча.